День рождения открывает, Перед нами Новый год, И возможности без края Каждый раз он нам дает. Можно год начать, к примеру, С белоснежного листа И счастливою безмерно, Непременно в жизни стать. Этот шанс тебе желаю Никогда не упускать, но потом не отлагая Жить сейчас. Любить, блистать, мигом каждым наслаждаться, Удивляться мелочам, позволять легко сбываться И желаниям, и мечтам, чтоб во взглядах ты читала Восхищение и любовь, чтоб душа благоухала, Как весенний луг цветов.